Представляем вам новое поколение запатентованных печей тепломик от завода АВАДАР. Максимальный КПД и быстрый нагрев – это то, что отличает нашу печь от других. Одним из преимуществ тепломик являются накладные конвективные термопрофили, охватывающие три стороны печи. Мы используем инновационный метод крепления конвекторов – натяжением на зацепы, без использования сварки крепежных элементов. Площадь конвекторного оребрения составляет 2,5 квадратных метра. А площадь теплоотдачи самой печи 1,5 квадратных метра. Мы предлагаем 5 видов накладных конвекторов с площадью теплоотдачи от 1,5 до 5,5 квадратных метров и накладной конвектор для дымохода любого диаметра с площадью оребрения от 1,2 до 3,2 квадратных метров. Печь длительного горения тепломикс с трех сторон имеет три канала дожигания пиролизных газов, а проверка при температуре минус 10 градусов показала ее высокую эффективность. Размеры теплицы, в которой мы проводили испытания, составляли 6,30 на 3,10 метра при высоте 2,2 метра. Мы также рады предложить вам всю линейку печей отопления от 50 до 1000 кубических метров. Наша команда добилась максимального КПД для банных печей, установив в топку двухсторонние массивные терморебра, передающие жар огня прямо в каменку, сократив при этом габариты печей. Все топки имеют форму эллипса что исключает деформацию стен от воздействия высоких температур, а также сократили длину сварочных швов. И напоследок главное преимущество нашей печи – полное сгорание пиролизных газов на все 100%, что исключает выбросы дыма в окружающую среду. Выберите тепломик и ощутите максимальный комфорт в вашем доме, гараже или бане. Поставьте лайк и подпишитесь, в следующем видео мы покажем инновационные банные печи.